Всем привет, ребят, с вами Red Фантом, и сегодня у нас будет прогнозы, вторая часть на Starlight Rebellion Major. Это этап чемпионов, и сегодня будем делать пике, мы будем стараться сделать их более точными, правильными. Сразу скажу, я ни у кого их не смотрел еще, скорее всего они даже еще не вышли, но... Может уже кто-то тоже снимает, помимо меня. Итак, я выполнил задание, то есть выиграл 10 раундов на всех картах киберспортивных. Также сделал 5 верных прогнозов, посмотрел матчи и все дела. И обменял себе наборчики на нюк и на оверпас. Конечно же, нами. Дальше. Что мы имеем? Золотую же монету имеем. Тоже красивенькая, но я стремлюсь до бриллиантовый. И сейчас вы со мной тоже. Попытайтесь это сделать Итак, начнем делать прогнозики Смотрите Плей-офф прошли Энс, Ренегейтс, Виталити, Авангард, Эннерджи, Натус Астралис и Тимлик Начнем, Энс и Ренегейтс будут играть Смотрите, Ренегейтс это команда довольно нестабильная Они были на грани вылета, 0-2 Но кое-как камбэкнули у... Дайте подумаю. У Маузов, у G2 вроде, если я не ошибаюсь Но это не важно их обыграли даже Авангар. Да? Возможно, они были в тильте, были не готовы, не размяты, но кое-как прошли. Энс, в свою же очередь, они обыграли команды со счетом 3-0. Я вот даже вам специально покажу. Групповой этап. Энс. Они обыграли Виталити, Лебров и Авангар. Конечно, команды не самые сильные, но они это смогли сделать. Они довольно стабильные и те, кто говорил то, что кикнут Олег оказались неправы. Саня еще играть с Энсами на этом мажоре не будет. С тренером они не собираются. Ладно, давайте вернемся к этапу чемпионов. Что же мы имеем? Так, обновляем. Значит, Энс или Никейс. Давайте все-таки поставим Энс, потому что я уверен, что они должны протереть гадов, так сказать. Поэтому ставим их на полуфинал. Нет, это четвертый финал, да? Четвертый финал. Хорошо. Виталити, Авангар. Авангар, конечно, неплохо себя показали. То есть, э, они выиграли Ликвидов, э, но при этом проиграли Энс, выиграли Дж2, э, выиграли Ренегадов. Ну, то есть... В принципе, команда довольно неплохая, скажу вам. Но Виталити... Виталити они тоже казались э, довольно сильными. В их никто не верил, но они смогли обыграть Нерзов, Фейс Клан, правда, проиграли Энс сам, но... Выиграли в Мауспорт э, в матчах. Э, вот. Поэтому не знаю, кто может пройти Авангард или Виталити, тут точно 50 на 50. Э, но давайте будем честным. Так, отвернем. При всем уважении. Простите, авангард, но мне кажется, Виталити все-таки возьмут вверх и выиграют их. Дальше. Energy Тус Винсер. Тут тоже давайте разбираться. Тут лично 50 на 50. По сути, Нави тоже были на грани вылета с счетом 1-2. Но они камбэкнули. Выиграли Crazy. Выиграли Dreamweaters. Выиграли Мебров. Команда не самая сложная, но они смогли пройти в плей-офф. NRG. Они же прошли стадию 3-0. То есть, чтобы вы понимали NRG, они даже обыграли Astralis. Обыграли Team Liquid и обыграли Renegades. Ну, кроме гейтс эти команды очень сильные. Ну, блин, я это топлю за Na'Vi, и хочу Energy. Но я лично за красивый КС поэтому я ставлю на ту свинца. тут тоже пополам, но Team Liquid себя показали не так, как я хотел. Они как-то были не готовы к этому всему, при условии даже, что они обыграли... Некоторых команд, но все равно они проиграли авангару. А это уже не показывает их профессиональность. Поэтому давайте лучше поставим Астралис, они более стабильно себя показывают. И, нач... и идем дальше. Эээ, Энс Виталити. Ну, возможно, произойдет такой матч. Я думаю, что все-таки будет Энс, потому что Энс они более хорошо себя покажут и готовы будут защитить мажор. И давайте повторим немножко котовицы. Я думаю, что австралис пройдут до и финалы и выиграют мажор. Вот так прям резко. Вот Начнем с таких резких заявлений. Мне кажется, что вот примерно вот так произойдет турнирная сетка. Конечно, я не обижусь, если Нави выиграют. Мне не важно, там бриллиант выпутней медаль, или золотая стоит. я, конечно, мог вот так бы сделать, да? Или так даже, но. Я сильно не уверен, но. Если хотите бриллиантовую медаль, ставьте так. Хотите красивый кс, ВКС, ставьте на. Идите к другим ютуберам. Я лично прогноз пока что такой. Ну все, делаем прогнозы, ребят. И на этом, как бы заканчиваем видео, а то она и так затянулось. С вами был RedFantom. Удачного мажора! Это я вам говорю в каждом теперь видео. Увидимся уже в плей-оффе. И если я не ошибаюсь, то 3. Нет, 4 сентября. Нет, 5-5. 5 сентября уже увидимся, э, и, возможно, будем смотреть матч Энерджинави, посмотрим, подумаем. Ну все, всем пока-пока!